Бакоточек не это очень важно, вот это этот захват. идите за прием, почти закончится, Сейчас я уже так, Ну, попробуй любую руку рукой достаточно, до глазным например. Не получается. Доставим. Останусь вот здесь. Нужно дать его. Загрузни сюда. Он доставит меня. Вот два Сюда повыше сюда вверх. Если она верху не да? Чем мы ниже здесь, тем будет хуже. Здесь только голова. А здесь мы все в умеем. Надо еще вообще далеко уходить. Но только голова тоже должна Все, вариантов, откуда можно все пойти. Но чаще всего, конечно, когда клич. Присосать пошли. Клинчуют. Водоков задрали. То есть не Whoa! Но если вы его перегрешиваете, а таки он не перегрешит. Вы уже не потеряли, но он не может вытащить вообще. И в отсутствие, если вы держите, то будет важно. Если вы успеете, то будет здесь. Я не знаю. Надо оставить его. И попробуйте. la Thank <laughs> you.